Чем будет отличаться мой проект? Во-первых, у меня будет в проекте ученик. Он первый раз готовится к соревнованиям и будет готовиться под моим руководством. Да вы просто увидите нашу какую-то ту часть жизни, которую мы сможем показать на видео, и как она может быть меняется с течением подготовки, потому что это нелегко. Кто не готовился к соревнованиям, он никогда не поймет тех трудностей, через которые проходит атлет, который готовится. Вы все это увидите, увидите вживую. Вот, собственно, для этого задумывался этот проект, и я надеюсь, все получится так, как мы хотим. И будет вам интересно смотреть, а нам интересно показывать. Слушай, наверное, вот этот вот привет, здравствуйте, лучше не говорить, да? А, привет. Как я и говорил, у меня будет ученик, это Максим. А, мы сегодня качаем руки, это вы сами все увидите. И будет все брутальненько в нашем стайле. Хороший, мощный это уже из красной зоны. Буржуи. Буржуи называют этот метод дропсет, но у нас в наших нормальных качалках это называется стриптиз, ну чтобы хоть как все тесты повысить. Родился я в городе Герой Мурманске в 1988 году. В детстве был очень спокойным, добрым ребенком, любил читать книги, любил смотреть мульты. Про черепашек-ниндзя любил особенно, сильно и страстно. И можно сказать, что э, занятия с железом, бодибилдинг э, и вся вот эта силовая тема, она стала моим первым полноценным видом спорта. Макс тренируется со мной уже порядка, я думаю, двух с половиной месяцев. Он на самом деле и до этого был очень прилежный спортсмен Почему, собственно, я его и выбрал Он регулярно ходил, тренировался, упирался В общем, соблюдал питание И у него была уже такая ну, нормальная форма Но здесь немножко поменялся подход к тренировкам Потому что так он еще не тренировался, как со мной тренируется И мы поменяли некоторые аспекты Это питание, фармакология То есть так, как я это вижу Поверьте, все более чем скромно Ничего там невероятного нету, но он показал очень быстрый прогресс. Реально его расперло. Я не знаю, как, конечно, у нас получится сделать сушку, потому что с ними я работаю первый раз, а сушка это процесс такой очень-очень тонкий. Но единственное, что могу сказать, что он старается, он упирается, и я считаю это самое главное. Смотри, вот смотри, вот в этой ситуации, если сейчас ты разводишь локти в стороны, ты работаешь грудной нам нужно пробить трицепс, поэтому в любом случае движение должно уходить, трицепс должен вдоль тела уходить, насколько получается, я понимаю, там не получится вот так уже, вес уже нормальный, поэтому вот такого жима быть не должно, все равно вот такое движение, где вот растяжение идет, вектор растяжения, вот, так не пойдет. Как надо. Когда мне было 17 лет, я закончил школу Закончил ее, кстати, очень даже неплохо Без троек Ну или там, может быть, одна по какой-нибудь точной науке Закралась, но ну, мы об этом не будем И поехал я в Санкт-Петербург В культурную столицу Всегда меня этот город привлекал Потому что увлекался я музыкой А Питер, как известно, это рок-столица Здесь много всегда было непричесанной молодежи гитары, портвейн, дворы колодцы, песни до утра, все что угодно. А поступил я в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет журналистики. Это было в 2006 году, и, собственно, вот в то время я окончательно сюда и перебрался. Ну, просто так получилось, что попробовал я работать по профессии какое-то время. Работал и в различных изданиях, работал и на радиостанции в качестве младшего редактора, в качестве корреспондента. Последние несколько лет так получилось, что я увлекаюсь достаточно плотно музыкой, тяжелой музыкой, музыкой гитарно-барабанной, музыкой стремительной, агрессивной, громкой. И работаю, собственно, в этой же сфере, работаю администратором, помощником звукорежиссера на различных репетиционных базах в Санкт-Петербурге. Помогаю молодым музыкантам проводить запись их альбомов, их демозаписей. Сам я музыкант, играю на гитаре. И переиграл в нескольких рок-группах. Были и выступления, и концерты, и поездки в другие города, и альбомы. в этом упражнении. Во-первых, она очень тяжелая а во-вторых, в нем регулирует очень просто нагрузку. Вот так вот стало легко, а вот так вот стало тяжело. У нас небольшой перерыв. Мы сделали 30 Как-то сегодня все очень жестко получилось. И нужно чуть-чуть сейчас подышать и начнем делать бицепс. А пока хотелось немного кратко рассказать о том, какие этапы у нас уже прошли и что будет дальше. Собственно, этап набора прошел. А для Макса он прошел, я считаю, очень удачно. Сколько точно килограмм ты набрал? 10 килограмм. И по рукам, да? Самый большой сейчас ты мерился в объем? Да, 46 сантиметров больше не было никогда. Это холоду рук ты меришь, правильно да. я понимаю? А для меня массонаборный этап, может быть, прошел не так ярко и заметно. Потому что уже все-таки немножко другой у меня уровень Я уже не настолько сдвигаюсь как-то в показателях Объемы, честно, не меряю Единственное, что я в этот массонабор старался максимально сохранить качество Подготовительный период, конкретно сушка У нас будет длиться 8 недель Я раньше так готовился В этот раз страшновато Привык все-таки готовиться дольше Но повторюсь, в этот раз и качество вроде получше С Максом, не знаю, но это будет эксперимент Посмотрим как будет Я надеюсь, все будет у нас очень удачно И самое главное, повторюсь, самое главное Делать, делать, упираться А там оно уже будет как будет Все, классически На самом деле упражнение хорошее очень, да. Единственное, вот с каждым годом все делаю его реже и реже. Очень сильно болят кисти от него. Причем переход на изогнутый гриф особо не облегчает ситуацию. Все-таки, наверное, пора работать уже больше гантелями, а здесь только маленькие веса если поднимать. Но опять же для меня мотиватором сейчас является Серега Кулаев. Смотрю его видосы, где он там поднимает жучайшие веса. И вижу, насколько он объемен. Блин, наверное, что-то надо поднимать. Надо стараться что-то поднимать. А, да, Серега Кулаев, тебе привет. Если вы начинаете разводить локти, нагрузка вся уходит совершенно на другую мускулатуру. Вы делаете брахиалисом, задней дельтой, предплечем, с тем, чем угодно, только не бицепсом. Поэтому, если было не ясно с этого ракурса, Максим сделал такую ошибку. Он поднимал вот так гантели. Гантели должны подниматься вот так. Вот, рука почти прижата. Вот растянулся, вот поднялся. Вот тогда вы почувствуете максимальное напряжение. Ну, я надеюсь. С железом начал заниматься вот так вот осознанно, лет 18, вспомнил вот эти свои детские впечатления от просмотренных боевиков, которые мне в основном мой отец показывал, привозил видеокассеты из Москвы, из командировок, плюс он сам занимался гиревым спортом, не был ни бодибилдером, ни пауэрлифтером, но мужик был и есть достаточно сильный, спортивный, с уважением относится к железу, и вот до сих пор меня поддерживает во многом. На тот момент, конечно, никаких амбиций у меня не было, когда я впервые пришел в качалку. Начал заниматься, постепенно увидел, что приходит определенный результат. Не было понимания, как правильно питаться, не было понимания, как правильно выстраивать, возможно, тренировочный процесс, какой-то режим дня. Но, тем не менее, мне это понравилось, и через несколько месяцев занятий у меня появилась новая цель, мне захотелось стать сильнее. I'm okay. спрашивают а почему мало осталось 7 недель там почему вот тренировки тяжелые что-то еще а, давайте вот я это уже несколько раз говорил просто в данном формате видео больше народу посмотрит просто чтобы понимали вот смотрите 7 недель подготовки осталось до да, до первых соревнований ну чуть плюс-минус там это не так важно пускай 8 даже мы тренируем мышечную группу примерно раз в неделю осталось всего 8 тренировок не 28, не 80, 8 тренировок. Вот мы сегодня качаем руки, осталось всего, получается, 7 тренировок на руки. Всего 7, и все, и ты будешь стоять на сцене. И вот что ты сможешь как-то показать из себя, как-то слепить, нарезать, накушать, чтобы все было правильно. Осталось вот, вот, вот пальчиков хватит, и еще даже лишних, к сожалению, остаются. Поэтому каждая неделя очень важна, и каждая тренировка очень важна. Более того, важно, к сожалению, каждый повтор уже сейчас. Потому что если мы где-то сейчас дадим себе слабину, неделю пропустим, а, не дай бог травмируемся, загуляем на свадьбе или что-то еще сделаем, а, останется времени настолько мало, что ну физически мы просто не успеем. Поэтому осталось 7 тренировочек. 7! Хер с ней? Алло! Так лучше слышно? Да, прекрасно. 7 дней. То есть 7 дней с этой минуты? У меня часы сломаны, как мне узнать точно? Семь тренировочек. Семь. Но скоро будет праздник. Праздник считается за день? Смотри, какой праздник. Точнее... Матсона Лютера Кинга. Тогда нет. Почему нет? На работе у всех выходной. Господи боже, я даю вам ровно семь дней. Потом я приду к вам а и убью к чертовой а мать. Плевал я на праздник. А а а кардио сейчас у нас идет час кардио в день это 20-30 минут утром и соответственно 30-40 минут вечером ну или после тренировки я понял что лично мне без кардио сушиться бессмысленно а у Макса нет вариантов <laughs> я сказал он будет делать поэтому нудно неприятно но разбивка на два раза, по 30 минут, спасает положение. И если бы я сейчас с вами не общался, то я бы уже давно смотрел сериал. Это мой вам такой совет. Планшет, телефон, сериал, наушники и вперед. Серия в среднем 45 минут. На следующее кардио хочется досмотреть, что было в предыдущей серии. И опа, вы опять делаете кардио. Хотя вроде и не хотели. И очень рекомендую приобрести домой какой-либо небольшой кардиотренажер. Макс, по моему примеру, взял степпер. Очень довольны, потому что, ну, реально выручает. Времени не всегда хватает. Мы, к сожалению, не профи-атлеты, которые живут только тренировками. Обычные люди, кто ходит на работу, у кого есть какие-то еще там домашние дела но выделить время утром или вечером 20-30 минут я думаю сможет каждый поэтому в зале, вернее мы будем тренироваться в зале, но не в тренажерном. И постараемся ответить на один такой вопрос, который извечно мучает последнее время многих людей. Этот вопрос мы озвучим в следующий раз.